Back. <laughs> <Dragging it. laughs> Give me a back I'm driving it Oh, what's that? Hey guy Hey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 Сегодня я вам хочу рассказать, как можно принимать протеин. Что же вам для этого надо? Вам нужен стакан воды и сам протеин. Дальше берете протеин. Вот так зажимаете аккуратно и взбалтываете. Вы можете брать протеин вот, и втирать в бицепс. Вот. И то есть он в этом месте, у вас он вырастет. Видите? Главное, хорошо его размешать так. Руки надо бы обязательно сполоснуть, потому что то место, где вы размешивали этот протеин, оно у вас вырастет. Потому ну, что он впитается. Да. Йог. Брукс в Надо на авто. Давай, давай. Давай, давай. Давай,